подробный вот уже снимаю, веду съемку из квартиры с данном доме соответственно смотрите, вот здесь поставили один садик, на другой стороне там еще один садик во дворе Вот и как не сказали, вот эта школа строится вот тут мне объяснили вот это пешеходная зона будет просто сами понимаете, еще красоту не навели дом только сдали вот тут уже напротив люди уже кто-то живет там вот машины видно ну, в общем, идет процесс заселения вот этого всего. То есть, скажем так, сейчас еще немножко пока много стройки, много такого грязи, соответственно, но где-то уже к осени здесь совсем расцветет. Вот там вот, кстати, будет зеленая зона у них, и, то есть, в принципе, очень будет классно. Ну, на сегодня, наверное, все. С вами был Дмитрий Иванов. Всего хорошего, на